Привет! Сегодня мы поговорим на одной из самых моих любимых тем. О манипуляциях. Частенько я читаю в комментариях и слышу от людей, что манипуляция это плохо и ими пользуются только абьюзеры и злодеи. Обычно термин манипуляции имеет негативный окрас. Давайте разберемся так ли это на самом деле, можно и нужно ли манипулировать людьми.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 Начинаем. Все о том, как вернуть мужчину, не наделать ошибок и сохранить семью, говорит психолог, специалист по возвращению бывших Дмитрий Норман. Эту тему я изучаю очень давно и с разных сторон. Как человек, специалист, субъект и объект манипуляций. И касательно возвращения бывших я так и говорю, что на самом деле я помогаю женщинам манипулировать мужчинами. Так насколько же плохо манипулировать людьми и являются ли такие отношения искренними? И для начала, чтобы не манипулировать понятиями, давайте посмотрим определение. В Википедии. Манипуляция – это тип социального воздействия, представляющий собой деятельность с целью изменить восприятие или поведение других людей при помощи скрытой, обманной, чаще ненасильственной тактики в интересах манипулятора. Казалось бы, раз обманной и в интересах манипулятора, значит уже что-то нехорошее. В большом психологическом словаре. Манипуляция – это коммуникативное воздействие, которое ведет к актуализации у объекта воздействия определенных мотивационных состояний, а вместе с тем и чувств и стереотипов, побуждающих его к поведению желательному, выгодному для субъекта воздействия. И здесь же есть дополнение. При этом не предполагается, что оно обязательно должно быть невыгодным для объекта воздействия. Второе определение уже более нейтральное, так как в нем уже допускаются выгоды и для объекта манипуляции. Но подождите, немножечко дальше я докажу, что и первое определение тоже достаточно достоверное. Как обычно, перейдем на более понятные образы. Возьмем, к примеру, хирурга. Ведь это врач, который при помощи манипуляций медицинским оборудованием спасает жизни. И ведь делает он это в собственных интересах. При этом у него могут быть совершенно разные мотивы. Он испытывает удовольствие от хорошо выполненной работы. Либо ему нравится чувствовать себя спасителем жизни. Гордыня. Или делает это ради денег и пошел он в хирургию для того, чтобы больше зарабатывать. Но ведь если он хороший хирург, Независимо от его мотивов, у объектов его манипуляций, пациентов, будут очевидные выгоды, их здоровье. В отношениях происходит все то же самое. Часто люди, манипулируя различными чувствами человека, пытаются получить то, что они хотят. Обида – манипуляция. С помощью нее мы можем показать, что нам что-то не нравится, и заставить другого человека делать то, чего хотим мы. Это больше женский инструмент, хотя и некоторые мужчины тоже этим пользуются. Но в большинстве своем у мужчин есть другой, являющийся аналогом женской обиды, это агрессия. Ведь также при помощи нее он пытается получить то, что ему нужно, или продавить свою точку зрения. К манипуляциям мы можем отнести и все другие, позволю себе назвать их социальные чувства. Точнее сказать это даже не чувства, а способы выражения первичных, базовых чувств. И в зависимости от того, каким образом мы проявляем эти чувства и будет являться степенью манипулятивности нашего поведения. Обида, злость, претензии, упреки, требования, слезы, тот же самый игнор, оскорбления, угрозы и тому подобное, чаще всего такие проявления направлены именно на то, чтобы воздействие на другого человека получить собственные выгоды. Обижаясь на человека и демонстрируя это, например, через дистанцирование, лишение своей любви и внимания, мы вынуждаем его сделать то, что нужно нам. Слезы вызывают чувство жалости у других людей, и ради того, чтобы его не испытывать, люди и стараются помочь. Когда мы кому-то угрожаем, мы также либо пытаемся заставить сделать человека что-то, что нам нужно, либо заставить его не делать в отношении нас того, что нам не нравится». Но, так как мы не задумываемся над тем, что именно и для чего мы это делаем, то, казалось бы, мы просто обижаемся, а не пытаемся кем-то манипулировать. Но слезы и обида только тогда являются искренними, когда вы их переживаете наедине с собой, а не пытаетесь продемонстрировать их миру. Именно поэтому я и называю их социальными чувствами, так как проявление их имеет смысл только в социуме. Но я ни в коем случае не призываю к тому, что нужно запретить себе проявлять эти чувства на людях. Они нужны нам для того, чтобы выживать в том самом социуме. С помощью обиды и злости мы обозначаем свои границы и добиваемся от других нужного нам поведения. Это все я называю манипуляциями первого уровня. Как правило, это ситуативная реакция на действия других людей, которая может решить только тактические задачи в ближайшей перспективе, и не несут никаких выгод в долгосрочной, а чаще даже загоняет вас в невыгодное положение. Поскольку подобные реакции, недовольство, злость, обида, упреки легко просчитываются, и еще до их проявления у вашего оппонента есть решение, что с этим делать. Вот вам очень забавный пример. Часто мои клиентки признаются, что узнали о любовнице или на 100% убедились в ее наличии, благодаря тому, что залезли в телефон мужу. И какая закономерная реакция при этом? Наехать на мужчину. И что в итоге? Женщина оказывается виноватой в том, что шарится в его телефоне. И нередко испытывает такой стыд, что часто даже передо мной оправдывается, что обычно я так не делаю. И вот что получается. Мужчина изменил и совершил большой грех, но в результате все выставляет так, что женщине приходится оправдываться за то, что она залезла в его телефон. Совершила намного меньше и даже в принципе не грех. Ну так вот, наезд на мужчину со стороны женщины тоже манипуляция. Конечно ей больно и она испытывает страдания, злится, чувствует себя преданной и именно поэтому идет к мужчине, чтобы он сделал что-то, чтобы страданий стало меньше. То есть, опять, как истинный манипулятор преследует свои цели. Они, кстати, неосознаваемые и могут быть разными, но чаще всего это надежда, что мужчина как-то убедит женщину, что это неправда. Но неважно какой мотив, чаще всего она не получает того, чего хочет, а встречает контрманипуляцию мужа в стиле: Как ты посмела шариться в моем телефоне. В случаях, когда мужчина ушел и заводит, например, тему о разводе, к такому типу неэффективных реакций можно отнести попытки женщины уговорить его этого не делать. Запоминаем. Манипуляции первого уровня совершенно неэффективны, потому что предсказуемы. Дальше в этом видео я на практическом разборе все покажу и разъясню. Спускаемся уровнем ниже. Манипуляции второго уровня. Это уже более сдержанные, хладнокровные действия и решения. Как говорится, месть – это то блюдо, которое подают холодным. И это тот самый случай. И тогда, получив негативную информацию из телефона мужа, женщина никак не пытается сразу воздействовать на него, чтобы он сбавил ее от страданий. А сама, выждав несколько часов, дней или недель, например, молча собирает ему вещи и выставляет из дома, или сообщает мужу любовницы о ее похождениях с целью разрушить уже ее семью. Проще говоря, своими просчитанными действиями она пытается вернуть ту боль, которую испытала сама людям, которые причастны к этому. Согласитесь, примеры, которые я привел выше, происходят почти в 100% подобных случаев. И при этом всем кажется, что они ведут себя естественно. Но тут есть один очень важный момент. Всегда нужно понимать цель, ваших манипуляций, чего именно вы хотите добиться. И вроде бы ответ очевиден – я хочу сохранить семью. Но это не так. Эго и гордыня берут верх над уязвленным человеком и ему, тому самому эго, плевать, сохранится ваша семья или нет. Ему важно защитить себя, поэтому оно и идет в нападение, уменьшая ваши шансы на успех, и чем оно больше и сильнее, чем больше ошибок женщина совершает в период расставания. И здесь я позволю себе сделать промежуточный вывод. Все манипуляции, которые идут из эго, основываясь на вашей гордыне, как правило, не особо-то делают людей счастливыми, а уж тем более в долгосрочной перспективе. Да, вы можете уничтожить своего бывшего, и даже в какой-то степени будете испытывать чувство торжества, но долго ли это чувство будет длиться? Если же у нас получается усмирить свою гордыню и не позволить ей управлять нами, используя дешевые манипуляции, тогда мы сможем быть более эффективны. А уж тем более в такой фундаментальной стратегической задаче, как восстановление положительных чувств вашего мужчины к вам. И какие же манипуляции эффективны на этом уровне? Возвращаемся к нашему примеру. Женщина узнала, что у мужчины любовница. Да, это очень больно. А Почему? Так потому, что кто-то оказался лучше меня, и если я считаю себя непревзойденной королевой, то буду страдать. Еще страдаю от того, что меня обманул любимый человек. А почему страдаю? Так потому, что я же считала, что он никогда меня не обманет, и я доверяла ему больше, чем себе. Но он, гад, не оправдал моих ожиданий. Это я ожидала, что он будет таким. Примерно так рассуждает ваше эго. И если его немного придушить, то можно услышать голос вашей души, и не только вашей, а еще голос души того человека, которого вы любите. И тогда услышите о том, что оказывается, мужчина выбрал другую не для того, чтобы сделать вам больно, и не потому, что она лучше вас, и даже не ради развлечения, а потому что ему действительно чего-то не хватало в этих отношениях. Конечно, можно возмутиться и сказать, что он жил как у Христа за пазухой и грех жаловаться. Но это про ваши ценности и то, что делает вас счастливой, но не его. А обманывал он вас, потому что боялся сделать вам больно, боялся того, что вы его выгоните, боялся осуждения и чувства стыда. И даже здесь он опять хотел быть просто счастливым и как мог избегал этих страданий. Люди не стремятся делать кому-то плохо или быть плохими. Но да, бывает так, что действия других людей затрагивают нас и вызывают страдания. И даже если кто-то целенаправленно пытается сделать вам гадость, оскорбить или унизить, делается это из собственной боли. Им кажется, что тогда другие наконец-то поймут, как же им плохо и, может быть, помогут. Итак, если вы придушили свое эго и не дали ему выскочить, то у вас открывается возможность к более эффективным манипуляциям. Теперь, зная, что мужу не хватало чего-то в ваших отношениях, вы можете начать исправлять именно это, влияя на фундаментальные причины произошедшего. И напоминаю, что, как я и говорил, исправлять нужно не то, чем недоволен мужчина, потому что это тоже его манипуляции первого уровня и исходят из эго, с целью просто выгородить и защитить себя от осуждения, а то, что повышает вашу значимость, о чем много рассказано в других видео. Проще говоря, если вы хотите, чтобы вас любили, бесполезно требовать любви от других. А нужно всего лишь стать таким человеком, которого хочется любить. И тут я предвижу один закономерный вопрос. Но вы же сами в своих видео предлагаете уходить от мужчины, если у него есть любовница и либо дистанцирование и игнор. Да, я не отказываюсь от своих слов. Но эти манипуляции делаются не с целью воздействия на мужчину а для того, чтобы у вас было намного больше возможностей изменить себя под нужный вам формат отношений. Если вы сегодня проиграли битву, нужно отступить, восстановиться, натренироваться, стать непобедимой и только тогда снова в бой. Вот в чем главный смысл и дистанцирования и игнора. Они нужны для того, чтобы вы могли восстановиться. И да, они могут вызывать страдания у других людей, того же бывшего. Но это не потому, что вы такая плохая, а потому, что у него есть тоже зависимость от вас. Но с этим ему уже придется справляться самому. Ну а теперь о самых эффективных манипуляциях. Первое. Абсолютная искренность. Когда вы искренне с человеком, не пытаетесь юлить, не пытаетесь его обыграть, вы становитесь неуязвимой. Потому что вас не за что подцепить, вывести на эмоцию или унизить. Но очень важно, чтобы искренность шла от вашей души, а не из эго. Например. Да, дорогой, мне очень больно и жаль, что ты разрушил нашу семью, но ты действительно не должен жить со мной, если меня не любишь. Согласитесь, в этой фразе-то особо не к чему прицепиться, и уж тем более вас в чем-то обвинить. Или наоборот, не возникает желания тестировать вас, насколько вам это все болезненно, ведь вы прямо об этом говорите. Или. Дорогой, я не общаюсь с тобой не для того, чтобы тебя разозлить, а потому что хочу быстрее выйти из этого состояния и начать новую жизнь. Или своему молодому человеку, который редко появляется в вашей жизни. Да, я, конечно, думаю о тебе, когда ты мне не пишешь и радуюсь каждому твоему сообщению. Но не переживай, я не скучаю и всегда найду чем себя занять, когда тебя нет. Когда вы признаете своих чувствах, но при этом не требуете от человека что-то, вот тогда вы не даете ему шанс управлять вами, так как общаетесь с ним не на уровне эго, а на уровне души. Еще одна манипуляция – это благодарность. Если вы умеете искренне благодарить за то, что вам дают, тогда вам всегда будут приносить еще и еще. Ведь если мужчина принес вам 100 рублей и получил от вас немного счастья в виде благодарности, когда-нибудь он сообразит, что принеси он 200, получит в два раза больше. А если он принес тысячу и получил от вас, а чего так мало, тогда смысл нести больше. Кстати, именно с помощью благодарности у нас очень хорошо получается манипулировать бывшим с нашими клиентками. В случаях, когда мужчина ушел из-за превышения болевого порога. И еще один очень важный момент касательно манипуляций и повышения их эффективности. Вы всегда должны понимать цель конкретной коммуникации. И тогда становится возможным любое взаимодействие использовать в своих интересах. Вот почему я советую соглашаться, когда мужчина предлагает развод. Цель этой коммуникации – лишить его этого инструмента, который он использует, чтобы выводить вас из равновесия. Когда вы показываете ему, что согласны, становится бесполезным об этом говорить, так как он не получает нужных эмоций от вас. Сейчас я на конкретных примерах покажу, как это работает. И сделаю это на примере публичной информации в комментариях к моим видео. Во взаимодействии с бывшими мы также все просчитываем на несколько шагов вперед. И в основном только для того, чтобы обходить его гордыню, с которой бесполезно вести какой-либо диалог. Итак, берем первый комментарий. Хочу сразу пояснить, что данный комментарий вроде бы не имеет никакого отношения к общению с мужчиной. Но здесь я хочу вам показать на примере, как мы э, предсказываем развитие, различное развитие э, общения и ни в коем случае не идем туда, где можем проиграть. И на этих примерах, их будет два или три я покажу каким образом мы выстраиваем стратегию общения с бывшим. И если мы что-то делаем, например, там, сейчас, отвечая на его какую-то фразу, или что-то ему сообщая, мы это делаем с таким прицелом, чтобы в будущем, может быть, через день, два, может быть, даже через месяц, решить его возможности его в чем-то вас обвинить или завести вас не туда, в невыгодные вам условия. Я, конечно, все эти вещи не проговариваю своим клиенткам, но э, выдаю уже готовые решения. Но я хочу, чтобы вы видели, что это не просто э, какие-то предположения, а может быть будет так или не так. А это четко выстроенная стратегия э, общения и поведения. На моем канале под одним из видео одна из моих зрительниц пишет вот такой комментарий. Ну что за бред? Ну, у нас общие дети и вопросы разного характера бытовые. А я не буду выходить на связь и быть в игноре. Тупость, честно. Какие мы можем сделать выводы, исходя из этого сообщения? Если брать первый слой, то девушка возмущена, она считает неправильным то видео, которое э, есть, и не согласна с мнением, которое в нем выражено. Если смотреть глубже, то на втором слое видно, что девушка недовольна жизнью, она действительно что-то зла, но, скорее всего, да, у нее есть соответствующие э, проблемы, которые возникают у женщин, которые бросил мужчина, раз она на этом канале, и, ну, действительно, у нее есть какие-то переживания, и она пытается свою агрессию и злость вылить на просторы интернета, в том числе, адресуя это еще и автору. А тут еще и, значит, сказочное, сказочные условия заключаются в том, что автор-то мужчина, а когда уходит мужчина, то для многих женщин все мужчины становятся козлами, и они проецируют своего мужа на всех остальных мужчин, ну и провоцируют, то есть это конкретная провокация, да? я воспринимаю, конечно, то есть я человек и понимаю, что здесь вроде бы, если кто-то говорит на мое мнение, называет его тупостью, то это своеобразное оскорбление. И если бы я говорил и отвечал ей из э, первого слоя, да, вот из э, манипуляции первого уровня, то э, и был бы неотесанным чурбаном, то я бы ей что там мог ответить? Ты там дура тупая, смотри э, значит э, весь канал, там есть и для тех ситуаций, которые, значит, не описаны здесь, и на тот случай есть общие дети, да? то есть я мог бы ей на ее оскорбление ответить своим же оскорблением, тем самым думая, что я ставлю ее на место, но, во-первых, я понимаю, что именно это ей и нужно. Ей нужно втянуть кого-то, не обязательно меня, но здесь она тоже пытается это сделать, в, в конфликт, что делают эти, говоря, вышебывшие частенько, для того, чтобы ей стало немножечко легче. И, ну, и при этом, получив от меня, некак... я-то не против, чтобы ей стало легче, и мог бы дать это, но если бы это было не в ущерб мне, а так как она втянет меня в конфликт, в этом конфликте окажется победительницей, и ей это немножечко на какое-то время ее гордыне станет легче, но точно это будет не какая-то там какая-то стратегическая победа или решение ее проблем. Поэтому, конечно, на агрессию нельзя отвечать агрессией. Что я делаю? Я ей пишу из нормальной, доброй, душевной позиции. Правильно ли я понимаю, что вы просто хотели сказать, что игнор неприменим, когда есть дети и общие вопросы? Еще я и ставлю смайлик, да, что я дружелюбно настроен. Я понимаю, что ее это ну, на, на это не будет какой-то нормальной реакции, а, но я, по крайней мере, не включаюсь в ее игру. Первую задачу, которую я решаю, не повестись на ее манипуляцию, втягивания меня в конфликт. А тут еще есть очень один важный момент. Когда женщина провоцирует мужчину на агрессию, неважно физическую или психологическую, то потом она практически всегда будет в выигрыше. Если мужчина сорвался, она потом еще будет его обвинять в том, что значит он какой-то ну, там, не такой козел, и козел это, это еще мягко сказано. Ну, короче говоря, она обвинит его во всех грехах, потому что мужчина оказался очень агрессивным. И тут без вариантов. Общественное мнение скажет, да, да, да, мужчина, ты плохой. Многие женщины этим грешат, но это не помогает, к сожалению, наладить отношения нормальные с мужчинами. И если даже вы используете эту технику на, на, на неблизких вам мужчинах, то все равно это будет, может быть, в более мягкой форме, а когда у вас будут конфликты и в более жесткой форме, проскакивать и в отношениях. Какое-то время мужчина, конечно, будет это терпеть, но когда-нибудь он все-таки подумает, нафиг мне это нужно, и сбежит. Я ответил ей. Смотрим, какой ответ сделала она. «Я так и написала. Не понимаю, что тут можно уточнять. Вы говорите полную чушь для инфантилов, применимую, а не как для зрелого умом человека». Ну, значит, опять, да, слово «чушь», я, конечно, может быть, ошибаюсь, если вы считаете, что в данном случае девушка не пыталась меня оскорбить, а действительно выражала конкретно, значит, несогласие с, с мнением автора. Пишите в комментариях, эти тоже вещи обсудим. Я это воспринимаю как попытку зацепить автора ролика за... таким образом агрессивно критикую я его. Uh, ну и при этом, да, вот и мало того, что я говорю чушь, я еще говорю чушь для инфантилов и точно вот не для зрелых умов человека. То есть я, еще моя аудитория какие-то инфантилы оказывается, да, тоже тем самым оскорбляет меня. Uh, и при этом сама, значит, постановка, сама фраза очень сильно негативно заряжена. И что, что в этой фразе происходит? Она продолжает пытаться меня втянуть в свой сценарий, который выгоден ей. Идем дальше. Я ей отвечаю. Нет, вы не так написали, а написали бред и тупость. Поэтому я и уточняю, это ваше мнение или попытка оскорбить автора. Здесь я немножко включился в спор. Не совсем, скажем, идеальный вариант, потому что это все-таки такие, начинают тягаться на уровне гордыни, что не очень-то эффективно, но как бы так, очень красиво все это упаковываю. А, кстати говоря... Я не сказал другие варианты. То есть первый вариант я вам перечислил, если бы я был неотесанным чурбаном, я бы очень грубо и жестко ответил ей если бы я был более продуманным человеком, то я бы не стал отвечать грубостью, потому что знаю, что грубостью отвечать нельзя, но я бы каким-нибудь язвительным образом ответил ей, что значит, девушка, вы повнимательнее посмотрите весь канал и тогда вы найдете решение для своего вопроса. И как-нибудь намекнув на то, что она либо невнимательна, либо делает очень быстрые, там, скоропостижные выводы касательно моего творчества, что выглядело бы своего рода оправданием. А тут оправдываться тоже нельзя, потому что как только я полез в оправдание, снова женщина залезет сверху и начнет еще больше меня гнобить. Поэтому ну, я и выбрал третий вариант, просто пока что как бы уточняя. Так вот, значит, отвечаю ей. Нет, вы не так написали, а написали бред и тупость, поэтому я и уточняю, это ваше мнение или попытка оскорбить автора. Дело в том, что... Но, смотрите, что я делаю теперь. Я как бы с ней соглашаюсь. Но она действительно права, да? И помните, я говорил про, про эффективную манипуляцию и абсолютную искренность. И что я здесь еще уточню, что имеется в виду. Нужно, когда мы хотим быть эффективны в коммуникациях с людьми, нужно искать искренние чувства, нужно искать факты, которые подходят конкретно для этой ситуации и обращать на них внимание, опять же, фокусироваться на позитиве, поэтому я действительно, ну, она же говорит правильную вещь, что когда дети, то игнор не подходит, и я с ней соглашаюсь. Как только мы соглашаемся с человеком, ему уже, мы его лишаем уже возможности с нами создавать конфронтацию и лишаем одного из его оружия. Дальше. Когда есть дети и то, где вы должны контактировать с мужчиной, ни в коем случае нельзя его игнорировать. Ну, усиливаю да, свое соглашательство. Так как демонизация продолжится в стиле «она препятствует моему общению с детьми», и это не на пользу детей. В таких случаях применяется дистанцирование. Об этом у меня тоже есть ролик. Возможно, там вы найдете решение для вашей ситуации, и у вас все получится. Ушел от конфликта, согласился и предложил ей решение. Посмотрим, что будет дальше. Я никого не оскорбляю. Ну, как бы. Я не ожидал, конечно, что он согласится, что она оскорбляет. Ну, хорошо, не оскорбляет и не оскорбляет. Пишу то, как это выглядит. Ради бога. Если для вас это не очевидно, то и продолжает пытаться, значит, оскорбить. Да? Если для вас это не очевидно, то все ваши рекомендации для меня не имеют смысла. То есть, если вы не соглашаетесь с тем, что ваше мнение бред и тупость, значит, для меня они не имеют смысла. Можно предположить, что если бы я согласился, что действительно это бред и тупость, тогда бы она сказала, о, Сансей, я буду вас слушать, и вы такой молодец. Конечно же, нет. Ее цель-то была не в том, чтобы про прощупать меня на то, как, насколько я компетентен в этом вопросе. Ее главная цель, которая была в начале, просто э, вывести меня на негативные эмоции, чтобы ей хоть немножечко стало легче. Э, я сама могу любого научить жизни и вас тоже. Всего доброго. Ну, как бы продолжает, да, гнуть свою агрессивную позицию. Смотрим, что будет дальше. Это все говорится из эго. И, как я и говорил раньше, не имеет смысла общаться с Эго, но ну, если вы не хотите вот на этом уровне общаться. Поэтому я игнорирую абсолютно все, что она сказала. И опять же апеллирую к тому, что спрашиваю ее о том, на ли ролик про дистанцирование и есть ли решение ее вопроса. Дальше она не стала мне отвечать. Почему? Потому что ну, как бы ее эго поняло, что от меня там ничего не получить. И судя по тому, что она дальше не ответила, либо она нашла решение моего, своего вопроса по поводу дистанцирования, либо действительно ей все равно на мое мнение и ее задача была не получить какие-то ответы даже на моем канале, а именно получить негативные эмоции. Здесь, скажем так, не совсем у меня получилось добраться до души человека и поговорить на этом уровне, но, по крайней мере, я не включился в ее сценарий и не стал играть в ее игру, что для меня было бы, конечно, убыточным, потому что уходить в негатив, взаимное оскорбление, оправдания, уколы... Они не делают счастливым никого, даже того, кто побеждает в этом споре. На какое-то время гордыня может победить. Но понимаете, в чем дело, что э, из-за гордыни мы очень много теряем. Не только в отношениях, не только близких нам людей. Э, в том числе и в работе, в том числе и в нашем доходе, в том числе и в наших достижениях. Потому что именно э, гордыня забирает очень много внимания на себя и ваших сил для того, чтобы ей, ему эго было хорошо. Если уметь этим управлять, можно стать намного-намного эффективнее в, в разных направлениях. Ну и, конечно же, в том числе и в отношениях тоже. Давайте посмотрим другой пример. Девушка пишет. Полистала комменты, появилось чувство, что их подчищают. Не может быть, чтобы при таком количестве просмотров никто не сказал, что отношения, в основании которых лежит манипуляция и ряд показателей психологических проблем обоих партнеров стали счастливыми. Скажу вам сразу, но тут тоже на ваше усмотрение, можете верить, может нет, я не удаляю ни один комментарий. И на... есть там какой-то фильтр на Ютубе, который удаляет комментарии с матами. Да, и поэтому если вы пишете какие-то такие, значит, слова нехорошие, то они просто не появляются автоматически. Но никакие агрессивные и негативные комментарии я не удаляю. Более того, я стараюсь на них отвечать. С одной стороны, чтобы немножечко как бы, докопаться до человека, посмотреть, что же на самом деле у него. А с другой стороны, для того, чтобы ну, в, этом, в этом уже потренироваться. Потому что, конечно, для того, чтобы иметь возможность справляться вот с таким напором агрессивным людей. Тут нужен опыт, тут нужна и закалка, и спокойствие, и доброта, конечно же. Поэтому не удаляю, да, но как бы девушка решила таким образом проверить. Ну, я решил, кстати, кстати говоря, когда уже решил записывать это видео, поупражняться, посмотреть, что из этого выйдет. И пишу, что ваш коммент не удалю. Это будет подтверждением, что их не подчищают. А, ну, то есть, как бы, да, как будто бы немножко включился в ее игру и пытаюсь ей доказать, что на самом деле их не подчищают, но делаю это как бы своеобразно, в своей форме, не оправдываясь. Потому что если бы я начал и доказывать, что а, нет, мы не подчищаем там и тому подобное, то это бы вызывало еще меньше доверия не только у нее, но и у других читателей. И смотрите, что она делает. А, как хороший манипулятор, а, все Вопрос уже вообще не про комментарии, подчищает их не подчищают, она резко переключается и начинает спрашивать, а вам надо мне это доказать. Этим она, тут два, два варианта, да Либо я начинаю говорить, что нет, мне не нужно это доказывать То есть ухожу в оправдание И там я даю ей очень много пищи для того, чтобы меня там подергать за разные крючочки Потому что как бы я начинаю оправдываться Она начнет мне накидывать, тогда зачем вы мне это пишете Тогда, то есть еще больше закапывать меня в оправдание либо я могу согласиться, да, мне нужно, э, э, да, я хочу вам это доказать. И тут тоже, это тоже оправдание своеобразное, и она бы начала бы говорить о том, что, ага, значит, вы хотите, раз мне хотите это доказать, значит, вы сами не уверены в том, что их не почищают или пытаетесь это скрыть. То есть, э, как, ну очевидно, что оба варианта очевидных в, в этом диалоге, они не в мою пользу. И там-то тоже можно будет где-то как-то выкрутиться из этого всего, но я изначально не иду туда, где невыгодно. И что мы делаем тоже с вашими бывшими, когда мы их куда-то близко не подпускаем или где-то пресекаем. И в том же дистанцировании, ну и тем более в игноре, да, просто не общаясь с человеком, как я и говорил в одном из своих видео, мы не позволяем и, и другому человеку втягивать нас в его игру. А эти игры, они происходят на посознательном уровне, то есть она считает себя абсолютно не манипулятором, но это классический манипулятивный прием. И называется он подмена понятий, когда э, тема разговора меня, э, меняется на совершенно другую и идет уже в другом русле. Что делаю я, зная, что оба варианта для меня невыгодны, я ей снова возвращаю ее в предыдущую тему и говорю о том, что я же не об этом написал, а написал вот об этом, и я ее спросил на самом деле, и спросил исходя вот из ее сообщения, то есть мой вопрос не был манипулятивным, мой вопрос был вытекающим из того, что было написано ею, и ее просто сюда возвращаю. Что пишет она? Я вижу ваше сообщение, но запроса у меня не было на подтверждение, потирать комменты или нет. Ну, туда же бы... Может быть, запроса и не было, было утверждение, да, но мне даже кажется, что как будто бы э, запрос был, потому что появилось чувство, даже нет, нет, не утверждение, тут сомнение какое-то, почищает или не почищает, Все-таки скрытый запрос был, ну, ради бога, да, то есть сказала и сказала, не будем с ней здесь спорить, э, комменты или нет. Поэтому вопрос, вопрос вам прямо надо, вопрос вам прямо, надо мне это доказать снова пытается меня перевести в, в, значит, в выгодную ей игру и затащить меня на свое поле, где она будет чувствовать свое преимущество. Мне нельзя сюда попадать, потому что значит, из этого будет очень трудно выбраться дальше. Что я делаю? Она мне значит, ну, поставила смайлик. Я применяю ее способ и начинаю тоже подменять понятия. Теперь мы будем говорить о смайлике. Ну вот, заулыбались. Одной улыбкой в мире больше. И предвкушая ваш вопрос, да, мне важно, чтобы вы улыбались. Я пытаюсь переключить ее с ее эго на ее душу. И если бы она была не болью, а раз она боль, то не просто так она выбрала этот, эм, не это имя, этот ник, э, то, может быть, я уже бы здесь пробился, туда, где, где мы, мы смогли бы перейти на другой уровень. Смотрим, что она ответила. Я так поняла, что затеяв ответ, мне вы отвечать конкретно на вопрос не планировали. Напоминаю, что я ей первым задал вопрос. И она на него не ответила, кстати говоря. И у меня нет вопроса про вашу якобы важность в моих улыбках. Ну, она пытается как бы вывести меня на какой-то там негатив, пока еще не сильно, но так аккуратненько, изящно. Вы опасный человек, начинает выносить оценки, негативную оценку, да, то есть что такое негативная оценка, один из закономерных реакций человека на негативную оценку, либо оправдываться, либо защищаться, да, и, ну, она пытается втянуть меня вот в, в этот сценарий я вижу у вас ту, ту самую опасность как от махрового нарцисса, который, дальше я не, не разъяснил комментарий, ну, как бы смысл понятия, она выносит оценку и ставит еще, значит, мне выносит какой-то диагноз, да, касательно нарцисса. Здесь, кстати говоря, можно уже много выводов сделать, что у нее за история, что у нее случилось в ее жизни и в ком она видит теперь, значит, почему она во всех теперь видит махровых нарциссов. Может быть, не во всех, может быть, только во мне, я не знаю, но вот в этом сообщении уже очень много информации про ее ситуацию. Понятное дело, что там у нее боль, понятное дело, что ей тяжело и, и так далее. А, ну, и она хочет, хочет эту боль вылить а, на меня в том числе, потому что не потому, что она злодейка, и прошлый комментарий тоже был, не потому, что люди злодеи. Они не знают, каким образом с этой болью обойтись. А, именно поэтому я и не реагирую на, на агрессивные комментарии а, таким образом, потому что я понимаю, что это все исходит из боли. Ну и самое главное, что на женский негатив вообще нельзя реагировать негативом. Это особая тема и очень объемные. Но об этом потом. Вижу, что как бы бесполезно. Не очень мне захотелось дальше копаться об этом всем. Ухожу на позитиве, да, ну и ладно И да, я опасный человек, поэтому бывшие меня и боятся То есть я соглашаюсь, если есть какие-то негативные оценки Самый, как я вас учил, кстати говоря, на своем курсе Самый лучший способ не вовлекаться в эту игру Соглашаться с ними И более того, соглашаться с позицией там, честности и искренности И всегда в негативной оценке есть какая-то доля правды Ей, я ее эту долю правду нахожу и соглашаюсь с девушкой с тем, что я опасный человек, поэтому бывшие меня и боятся. Да, опасный почему? Потому что действительно я не даю, не включаясь в чужие игры и пытаюсь перевести в свою игру. И тут вопрос только, в какие игры мы играем. Потому что мы можем вовлекать человека в какие-то корыстные, злобные игры и выводить его на какие-то сильные негативные эмоции. и Что-то из этого получает, ну как мошенники, да, выводя там на тот же негатив или страх у людей, выманивают деньги. Моя цель другая, наоборот, докопаться вот до, до какой-то там души в человеке понять эту боль и дать ему то, что он хочет. Не всегда это получается. Ну, этот человек все-таки был не, не у меня не на консультации, это была переписка. И на самом деле, если бы она продолжила а, переписываться, то здесь тоже больше не было от нее сообщений. Потому что, опять же, потому что человек тоже понял, что бесполезно От меня она не получит того, чего хочет. И, и ничего другого пока что ей не нужно. Ей не нужна помощь, ей не нужно решение ее вопроса. Ей даже не нужно, чтобы ей стало легче от того, что мы бы нашли там причины, которые заставляют ее так сильно страдать. Ей нужно, чтобы ей стало легче только от того, что кто-то э, вовлекся в ее негативную игру, и она бы смогла на нем оторваться, как э, представляя на его месте своего махрового нарцисса, который ее бросил. Хочу здесь еще дополнить, что ну, вот эта девушка очень хороший манипулятор, возможно, далеко неосознанный, она это делает подсознательно, но э, опасная, да, то есть очень многие бы мужчины попались на ее игры, и ну, довести мужчину там, до каких-то таких нехороших состояний ей не, за, не составило бы труда, без проблем она это там, легко делает, даже можно восхититься. Следующий комментарий на каком-то из видео, тоже значит сообщение из всех видео на канале, самое бредовое. Такое, значит, вроде бы не сильно агрессивное заявление, но какой-то такой оттеночек негатива здесь есть, да, согласитесь, без смайлика и без всего. Ладно бы там, если поставить смайлик, уже можно было бы трактовать хотя бы иначе, но здесь, мне кажется, однозначно. Тоже пишу и значит, вы наверняка Хотели сказать, что просто не согласны с услышанным И пере, пытаюсь перевести Это в какую-то более дружелюбную э, Тему И здесь смотрите, как все быстро получается Если бы так считала, то так бы и написала В моей стране улыбнуться продавщицы или прохожим Это сексуальное домогательство, но уже смайлики да? И, конечно, мы можем злиться И ставить смайлики но, ну, как бы Изображая из себя какого-то Дружелюбного человека, но, скорее всего э, Все-таки это искренне и сейчас мы узнаем, почему. Я посмотрел все ваше видео, хочу еще. Ну, то есть человек уже, да, смотрите, начал с негативной оценки, но ну, всего лишь я что мог, мог бы ей ответить? там Не нравится, не смотри, да, там или идите там тогда там, к другим специалистам. Что бы я получил в ответ? В ответ бы, конечно, я не получил бы ну, там, никакого, никаких признаний, никаких там положительных моментов. И, скорее всего, даже я бы стал для нее менее ценным ресурсом для решения ее проблемы. И даже смотря мои видео, после каких-то моих негативных реакций, она бы уже не так сильно им доверяла. И они бы не так, тогда, тогда бы они не так сильно ей помогли. Здесь же я дал ей какую-то там положительную реакцию на ее агрессию. И уже получаю. Я посмотрел у себя ваше видео, хочу еще. Ну и спасибо за вашу работу. Да? Представляете, как все? Вот человек начал с этого, а теперь благодарит меня за работу. Звук поправь только то тихо, сильно, то громко. И тут начинается критика. Но не просто критика, а критика даже с предложением какой-то помощи. Конструктивная критика. Да, дополню. Хотела вернуть, сама ушла сначала, потом передумала. Но благодаря вашему каналу и комментариям я понимаю, что правильно. Что правильно. И возвращаться не стоит. Ударение на первый слог. Ну хорошо, то есть ее решение там ради бога, но она, по крайней мере, благодарит, что и мы, понимаете, из этой вот коммуникации, которая началась вроде бы не с очень хорошего момента, мы оба получили положительные эмоции, и ей после этого, скорее всего, она, читая мои комментарии и мои комментарии там в дальнейшем, улыбалась, да, это как минимум ощущение радости, и мне это тоже было приятно. Тогда вот, а если, представляете, если я пошел бы я по, по этому сценарию и начал бы отвечать ей, там, исходя из манипуляций первого и второго уровня, защищаться, ну, проще говоря. И когда мы действуем из своих защит, и тем более, когда защищаем свое эго, мы всегда будем в минусе. Хочу с вами поделиться одним из законов любви. В, в отношениях, когда есть любовь, на хорошие действие одного из партнеров, другой партнер должен отдавать столько же и еще немножко больше. И наоборот, если что-то делает плохое партнер, другой партнер имеет право сделать тоже не очень хорошее, но меньше. И получается, что всегда хорошее идет по как бы вверх эскалация, и оно увеличивается в отношениях, а плохое всегда затухает. И, в принципе, что вы можете, значит, видеть здесь. Я дал девушке немножечко хорошего, она мне дала еще больше хорошего. Я продолжаю, мы развиваем, по сути, с ней уже какие-то отношения. Поразительно, как по-разному люди выражают свою благодарность. Не за что. Я когда-нибудь устроил разбор подобных комментариев, чтобы показать, что улыбка доброта намного эффективнее, чем сарказм и грубость. Вот, кстати говоря, ну, о чем я сейчас с вами говорю. Спасибо вам за предложение помощи, с этим уже разобрался. Ну, благодарю ее, показываю, что мне приятно с ней общаться. Но, по-моему, это не все. Какие-то вопросы я и отвечаю, но там уже более такая личная тема, поэтому ее здесь публично обсуждать не буду. Жду от вас обратной реакции. Напишите в комментариях, либо, если вам лень писать, отметьтесь хотя бы лайком, чтобы я в сравнении с другими видео понял, что это вам нужно интересно, полезно ли такие вещи, будете ли вы такое смотреть. И на самом деле мы даже можем тех значит, людей, которые хотят демонстрировать переписки с бывшими, естественно, без называния имен и э, прочих э, реквизитов, э, рассматривать, каким образом, почему и как мы отвечаем бывшим, с каким стратегическим прицелом и как мы предсказываем, куда они хотят вас завести, и что будет через несколько сообщений, если вы пойдете не тем путем и начнете отвечать, уже включаясь в его игру. Надеюсь, это видео вам было полезным, и мне удалось хоть немножко донести до вас ценность обычного душевного человеческого общения. Нет, не обычного душевного общения, а манипулятивного душевного общения. Потому что если вы будете общаться обычно,